Добрый вечер и добро пожаловать сегодня вечером к Такеру Карлсону. Какими бы богатыми мы ни были, мы не можем помешать себе стареть. Мы можем купить ботокс, пробки для волос и подтяжку лица, Джо Байден купил все это. Но в конце концов мы все равно деградируем, потому что мы не бог. Принятие того факта, что мы не бог, работа в предначертанных природой пределах, является ключом к равновесию и счастью в этой человеческой жизни. Игнорирование этого факта ведет к безумию или, в случае современной Америки, к трансповестке дня и теологии климата. Вот главное, что вам нужно знать о Джо Байдене. Ему 80 лет. Скорее, 80 лет. Он родился в 1942 году, в первой половине прошлого века. В тот год, когда родился Байден, только в 36% американских семей был телефон. Что люди слабеют с возрастом, указывает на силу, которая навсегда останется неподвластной человеческой власти. А именно силу контролировать время. Если бы вы попросили 100 честных людей назвать вещи, которые люди не могут контролировать, большинство из них перечислили бы биологический пол и погоду. Вы не можете решить, мальчик вы или девочка. Вы такой, каким родились, извините. И никто, как бы мы ни старались, не может сделать солнечный день. Вы его не производите, вы его получаете. Солнечный день либо бывает, либо нет. Это не вам решать. В лучшем случае мы можем попытаться предсказать погоду, мы не можем определить погоду. С незапамятных времен это было настолько очевидно, что почти никто никогда не мог. Не упоминал об этом. Но произносить это вслух сейчас ересь. И это потому, что наш лидерский класс ведет открытую войну с природой. Природа – это последний предел их власти, и поэтому они ненавидят ее. Почти в половине из них не было водопровода. Джо Байдену исполнилось 80 лет в ноябре прошлого года. Этой осенью ему исполнится 81 год. Если бы Байден пробыл на посту президента второй полный срок, ему было бы 86 лет. Другими словами, через 4 года после 90. Это не тривиальные факты о Джо Байдене. Это центральные факты из жизни Джо Байдена. Возраст Джо Байдене, определяет его и всех нас это верно для каждого человека возраст это всего лишь число вы услышите как люди говорят но они лгут самим себе возраст это нечто большее чем число возраст это выражение основной биологической реальности человеческого существования которое заключается в том что в какой-то момент оно подходит к концу возраст это способ которым мы прокладываем свой путь от рождения до смерти когда мы покидаем этот мир как это делали миллиарды до нас и нас заменяют другие раньше это называлось циклом жизни никто никогда его не менял никто и никогда не изменит поэтому наш выбор со стоит в том, чтобы принять реальность, которую мы не можем изменить или отрицать, что она вообще существует. Демократическая партия выбрала последнее. Завтра, 1 марта. Это означает, что через год мы будем в середине сезона президентских праймерис. Джо Байден дал все основания полагать, что он планирует в этом участвовать и что его партия твердо поддерживает его. DNC уже изменил основной календарь, чтобы сделать Южную Каролину, которая является машинным штатом, где результат может быть легко предсказан по сценарию самым 1 м конкурсом И это не было несчастным Случаем. Это было сделано, это было изменено, чтобы помочь Джо Байдену победить. Байден говорит, что он твердо намерен снова баллотироваться. Жена Байдена, конечно, говорит, что она очень надеется, что он будет баллотироваться. И что самое показательное, ни один из основных демократов не объявил о своем участии в выборах против него. Так что с сегодняшнего вечера Джо Байден участвует в гонке за выдвижение кандидатуры от демократической партии, и с сегодняшнего вечера он получит эту номинацию. И это просто удивительно, если вдуматься. Джо Байдену в день инаугурации исполнилось бы 82 года. Это на 8 лет будет. Больше, чем средняя продолжительность жизни мужчин в этой стране. Так что практически все ученики его средней школы к тому времени уедут. Но Джо Байден только начнет свой второй срок на посту президента Соединенных Штатов. Будет ли это здорово для Америки? Будет ли это здорово для Джо Байдена? Конечно нет. Это ужасно. 82-летние мужчины не должны управлять странами. Они недостаточно сильны ни умственно, ни физически. Это прекрасно знают все, в том числе и любой 82-летний мужчина, которого вы спросите. Люди из окружения Джо Байдена, безусловно, это как они могли этого не знать? Они наблюдают за ним, и вы тоже. Вот Джо Байден в Варшаве, Польша, только на прошлой неделе. Вопросы, с которыми мы столкнулись, были столь же простыми, сколь и глубокими. Ответим ли мы на них или будем смотреть в другую сторону? Будем ли мы сильными или слабыми? Будем ли мы, все наши союзники, едины или разделены? Таким образом, мы проигрывали подобные клипы миллион раз для вас за последние несколько лет. Мы могли бы сыграть еще миллион, потому что Джо Байден говорит так каждый день. На данный момент он говорит именно так. Джо Байден теряет способность говорить. Это ни для кого не секрет. Это не то, что можно узнать из наших конфиденциальных источников, которые сегодня вечером в первый раз сообщают вам исключительно то, что очевидно для всего мира. И вы, вероятно, тоже будете звучать так же, если доживете до возраста Джо Байдена. Мы тоже будем так говорить. В этом нет ничего странного. Это естественно. Это не нападение на Джо Байдена вряд ли. Это наблюдение. Но поскольку это естественно, нам было приказано игнорировать это. Недавно Дона Лемона отстранили от его шоу на CNN за предположение, что кандидат в президенты в возрасте 50 лет пережила свой расцвет. И это действительно странно. Фактически то, что сказал Дон Лемон, правда. Люди в возрасте 50 лет буквально, безусловно, физически пережили свой расцвет. Это факт. Поверьте тому, кому 53 года. Так почему же это был такой спорный момент? Из всех безумных вещей, которые Дон Лемон говорил на протяжении многих лет, замечание о чьем-то возрасте, это то, что подрывает его карьеру? Да. Потому что это простое банальное наблюдение. Они говорят нам, что отвечают за биологию человека, даже за ДНК. Трансженщины — это женщины, они визжат. Познакомьтесь с нашей леди-адмиралом. Они хвастаются тем, как теперь управляют погодой. Для вас слишком жарко. Держитесь, мы изменим это с помощью нового зеленого курса. А потом они говорят нам, что возраст больше не имеет значения. Джо Байден может жить вечно. Теперь у нас есть я. Все это нелепая фантазия. У них нет такой власти. Они даже не могут поддерживать работу электросети в штате Калифорния. И некоторые из них это знают. Они знают, насколько они ограничены. Вот почему они впадают в такую истерику перед лицом физической реальности, потому что это напоминание об их ограничениях. Вы помните, как этой осенью репортер NBC, женщина по имени Даша Бернс, осмелилась указать на то, что инсульт Джона Феттермана повредил ему? Конечно, это повредило ему. Все могли видеть, что это повредило ему. Но для жены Феттермана и остальных представителей демократического истеблишмента и остальной части пресс-корпуса, произнести нечто подобное вслух было более оскорбительно, чем любая непристойность. Это возмутительно миссис Феттер. Какую медвежью услугу она оказала не только моему мужу, но и всем, кто столкнулся с инвалидностью и переживает ее? И я не знаю, как это не повлекло последствий, верно? Есть последствия для людей на этих должностях, которые являются кем-либо из измов. Она была способной. Она способная женщина, как Жизель Феттерман, потому что кто-то правильно указал, что ее муж больше не способен, потому что у него случился инсульт. Другими словами, реальность вторглась в фантазию миссис Феттерман, и поэтому саму реальность нужно было перекричать и уничтожить. Вы видите ужасно много такого отношения, именно такого отношения в последнее время со стороны ответственных людей. Это не хороший признак. Мудрые лидеры признают пределы, неотъемлемые пределы своей власти. Они знают, что на самом деле они мало что контролируют, потому что никто этого не контролирует. Вы можете решить, что есть на завтрак, это ваше дело, но вы не можете решить стать женщиной. Вы не можете дожить до 100 лет. Вы даже не можете ясно мыслить в 80 лет. Ничто из этого не является вашим выбором, даже если вы признаете президент. Жизнь, к сожалению, это заболевание, передающееся половым путем, неизменно приводящее к летальному исходу. Это не так уж плохо, это просто правда. И когда вы это отрицаете, случаются плохие вещи. Так оно и есть. Кенди Оуэнс ведет подкаст Кенди Оуэнс. Она сейчас присоединяется к нам. Я должен сказать Кенди Оуэнс, единственное, за что я никогда не буду нападать на Джо Байдена, это за его возраст, потому что это единственное, что он не контролирует. И я испытываю к нему абсолютную симпатию. Я надеюсь дожить до этого возраста. Так что это не нападки на него за то, что он Стар. Я просто поражен, что никто вокруг него не чувствует себя достаточно сильным, чтобы указать. Извините, вы слишком стары, чтобы быть президентом. Почему это единственное, что нужно сказать? Почему это единственное, что никто не может сказать? Да, я действительно испытываю некоторую симпатию к Джо Байдену, потому что, очевидно, он психически неполноценен. Но это заставляет вас хотеть расспросить Джилл Байден и таких людей, как Жизель Феттерман, которые точно понимают, через что проходят их мужья, понимают, что над ними издеваются на мировой арене, и понимают, что они сэр. Они изо всех сил пытаются сформировать связанные предложения. И все же они сидят там, аплодируют и думают, что мы будем и дальше скрывать это от общественности в своем стремлении к власти. И это действительно то, к чему все сводится. Послушайте, мы можем назвать этих людей некомпетентными. Так оно и есть. Но имеет ли значение некомпетентность? Нет, потому что они здесь для того, чтобы служить партии. Это все, о чем заботятся демократы. Вы здесь для того, чтобы служить партии. И на самом деле, если вы некомпетентны, это даже лучше, не так ли? Потому что это марионетки. Эти люди дергаются на ниточках. Эти люди должны делать то, что им говорят, а не думать прямо на самом деле. Им сказано не думать индивидуально. Думайте только о партии. Делайте то, что мы вам говорим. И мы хотим, чтобы вы еще больше разрушили эти общины, еще больше очернили эти общины, потому что то, чего мы добиваемся как партийная инициатива, это полное всемогущество. А то, что им нужно создать, это новая система рабства. Вот почему я называю это конечной вещью, к которой они стремятся, это неорабство. Они хотят быть уверены, что ни один человек не удержит власть в этой стране. И поэтому то, что вы видите, это нечто очень злое. Вы правильно что-то называете и говорите, что их последняя война, это война против природы, это война против здравомыслия, это заставляет нас усомниться, в нашем здравомыслии. Вы никогда бы не подумали, что у нас будут такие дебаты, которые мы проводим сегодня. Люди сказали бы вам, что они сказали бы неправильно, сказав, что 86-летний человек. Это старый, не так ли? Так внезапно на нас нападают за это. Всему дается измерение. И причина, как вы правильно заметили, в том, что это последняя война, и им нужно убедиться, что они контролируют даже язык. Я думаю, что язык — это ключ к успеху, потому что они запугали население, даже умных людей, которые знают лучше, чтобы они не говорили очевидных вещей. Они боятся, что люди скажут очевидные вещи. Вы слишком стары, чтобы быть президентом. Ваш транс-адмирал, чувак. Сажать некомпетентных людей в кабины коммерческих авиалайнеров или заставлять их делать операции на сердце — это безумие. Вы сошли с ума. Как будто все это нереально. Вы не можете допустить, чтобы это произошло. И это те самые вещи, которые никто не хочет говорить. Я не знаю почему. Я, конечно, не из таких людей. Я не борюсь за то, чтобы сказать именно то, что нужно, и именно поэтому, потому что, если они выиграют эту битву, ничего не останется. Ничего не останется, и поэтому я призываю людей. Я говорю, нет, вам нужно говорить то, что, как вы знаете, является правдой, потому что проблема, с которой мы столкнулись прямо сейчас, заключается в том, что слишком многие консерваторы ведут себя как трусы. Они говорят, что нам нужно быть повежливее. Все в порядке. Вот как они завоевали так много территории. Именно так мы боремся с ними в школьной системе. Мы боремся с ними в классах, как мы боремся за то, чтобы просто признать, что женщины никогда не могут быть мужчинами, а мужчины никогда не могут быть женщинами. Это безумные аргументы, но они могут произойти, потому что хорошие люди сидят в стороне и абсолютно ничего не говорят, пока они беснуются. И поэтому я также хочу сказать вот что, и очень важно отметить, что демократы привыкли молчать о своей коррупции. Много лет назад они молчали о своей коррупции. Теперь они кромпированы открыто и издеваются над вами. И на самом деле они спрашивают вас, и что вы собираетесь с этим делать? Ну и что? Мы знали, что Федерман был психически неполноценен, и все же мы позволили ему пройти весь путь до Сената. И что вы собираетесь с этим делать? Ну и что с того? Мы знаем что Джо Байден едва может мы видим ранние признаки слабоумия, и что вы собираетесь с этим делать? Это очень справедливый вопрос. Я бы задала то же самое всем, кто смотрит эту программу. Что вы собираетесь с этим делать? Почему бы вам не начать говорить правду и не набраться смелости сказать это смело? Могу я задать вам последний вопрос как жене и матери? Кто вы такой? Итак, перед вами доктор Джил и Жизель Фетерман. Обе болеющие за политическую карьеру своего мужа. Одна фактически недееспособна из-за слабоумия, а другая буквально находится в психиатрической больнице. Разве вы не подумали бы, что женщина, которая любила, супруга, которая любила своего мужа, говорит «нет, это плохо для него». Почему доктор Джилл не злодей в этой истории? В чем ее проблема? Какой омерзительный властолюбивый подонок? И то же самое с Жизелью, ее муж в психиатрической больнице. Например, что... Да, безусловно. Эти женщины — монстры. Я не собираюсь здесь стесняться в выражениях. Эти женщины — абсолютные монстры. Если у вас есть отношения, и вы кого-то любите, и у вас была семья с этим человеком, вы бы никогда не захотели видеть, как он страдает, и точка. Теперь представьте, что вы позволяете ему страдать публично. Это именно то, что делают эти женщины. Они каким-то образом превратились в существ в своем стремлении к власти, и им должно быть стыдно за себя. Но я обещаю вам, что им не будет стыдно, потому что все дело в служении партии, и если им придется пожертвовать своими мужьями. Если бы моя жена поступила так со мной из-за того, что вы хотите провести выходные в Кэмп Дэвиде, мои чувства были бы сильно задеты. Кен Уинс, я ценю это. Рад видеть вас сегодня вечером. Спасибо вам. Спасибо, что пригласили меня. Сент-Луис, один из великих американских городов, деградировал с очень высокой скоростью при поддержке Сороса окружного прокурора по имени Ким Гарднер. Теперь убийство бездомного посреди дня на тротуаре попало на пленку, что действительно является своего рода метафорой происходящего. Миссури сейчас пытается вернуть Сороса обратно в штат Сентябрь. Женщина по имени Ким Гарднер, которая так много сделала, чтобы разрушить этот город. Мы не решаемся даже показать вам эту пленку, но мы считаем своим долгом сделать это, потому что это убийство в Сент. Луис много говорит о том, где сегодня находятся наши города. У Кевина Корка из Фокса есть это для нас. Привет, Кевин. Такер, дело не в том, что преступность не всегда была реальной проблемой в крупных городах Америки. Так оно и было. Я живу здесь, в Вашингтоне. Я могу это подтвердить. Просто масштабы и масштабы увеличиваются. И, честно говоря, жестокий характер действительно шокирует чувства, заставляя граждан молить о помощи. А в некоторых случаях окружные прокуроры, поддерживаемые Сарусом, сталкиваются с увеличением библиотеки. Хотя не ясно, был ли он на испытательном сроке в то время или, он, вероятно. у него длинный послужной список, но нам придется подождать и посмотреть. На данный момент в городе уже в 2020 в 2023 году произошло 25 убийств, что привело к росту призывов отстранить поддерживаемого Соросом адвоката Кима Гарднера, отчасти из-за числа рецидивистов, совершающих насильственные преступления в городе. Возможно, вы слышали об этом. В начале этого месяца 21-летний осужденный преступник по имени Дэниел Райли сбил своей машиной молодую волейболистку, прижав ее к земле, в результате чего она лишилась возможности пользоваться ногами. Критики говорят, что он никогда не должен был выходить на первое место, и они обвиняют в этом Гарднера. Такер? Чувак, наверняка что-то не так. С этим у Кевина причуда. Большое вам спасибо. Можете не сомневаться. Таким образом, совсем по-другому в Палате представителей избранный Комитет Палаты представителей по коммунистической партии Китая, проводит свое первое слушание по вопросу о китайской коммунистической угрозе Америки. Вы прямо сейчас смотрите фотографии в прямом эфире. Мы будем следить за тем, что там происходит. И если что-нибудь случится, конечно, мы сразу же сообщим вам об этом. Итак, это одна из тех историй, которые вызывают у вас вопрос, как долго мы еще можем игнорировать это. Мы, похоже, намного приближаемся к крупной авиационной катастрофе в этой стране. Мелких авиационных катастроф не бывает. Близкие промахи теперь происходят каждые несколько дней. Это не преувеличение. В среду. Авиадиспетчер в Бербанке, штат Калифорния, разрешил самолету авиакомпании Mesa Airlines приземлиться на взлет взлетно-посадочную полосу, где в процессе взлета находился самолет SkyWest. Затем, когда самолет авиакомпании Mesa Airlines отказался от посадки, диспетчер кратко направил два самолета навстречу друг другу. Диспетчер все время путала направо и налево в своих радиовызовах. В какой-то момент самолеты находились на расстоянии менее мили друг от друга, а для объектов, движущихся с такой скоростью, как самолеты, это очень близко. Это похоже на другой инцидент, произошедший ранее в этом месяце в Остине, штат Техас. В этом случае грузовой самолет FedEx приблизился на расстояние 100 футов к самолету Southwest Airlines после того, как самолет FedEx получил разрешение на посадку на взлетно-посадочную полосу, где взлетал самолет Southwest. Этого нельзя допускать. Этого никогда не должно случиться. Но это происходит довольно часто. В понедельник вечером рейс JetBlue в бостонском аэропорту Логан чуть не врезался в самолет Лир. Самолет Лир начал свой взлет без разрешения, когда рейс JetBlue заходил на посадку. Рейс JetBlue оторвался от частного самолета или Лирджет менее чем на 100 футов. Это полное безумие и это также часть гораздо более серьезной проблемы с транспортом в Соединенных Штатах сегодня в округе ламантин штат Флорида сошел с рельсов поезд перевозивший листовую породу и более 30 галлонов пропанового топлива в этот час на месте происшествия работают бригады по охране труда пока никто не эвакуирован хотя официальные лица говорят что это может произойти в ближайшее время опять же это продолжает происходить всего неделю назад группы по охране труда были развернуты в гетеборге штат небраска после того как там сошел с рельсов поезд с углем. и конечно как вы хорошо знаете в начале этого месяца произошел сход с рельсов, а затем рукотворное грибовидное облако в Восточной Палестине, штат Агая. Итак, вы должны задаться вопросом, что случилось с законопроектом об инфраструктуре стоимостью в триллион долларов, которым Джо Байден не может перестать хвастаться. Законопроект об инфраструктуре на самом деле был законопроектом о долевом участии, тем, который устанавливал солнечные панели на правительственные здания. А как насчет нашей инфраструктуры? А как насчет самолетов? Почему они находятся на расстоянии 100 футов друг от друга? Похоже, никого в администрации Байдена это не волнует. И если они не начнут беспокоиться, Люди умрут по-настоящему. Так что вам нужно следить не за периферией, а за ядром, то есть за критически важными отраслями промышленности. Авиация, транспорт в более широком смысле энергетика и медицина. И в медицинской профессии есть проблема. По какой-то причине медицинские школы и больницы пришли к убеждению, что внешний вид вашего врача – это самое главное. Вы можете судить о книге по ее обложке. И Синайн, конечно же, прилагает все усилия. Смотрите. Прямо сейчас менее 6% врачей в США идентифицируют себя как чернокожих или афроамериканцев. Это несмотря на то, что община составляет 12% от общей численности населения страны, и это вызывает озабоченность по поводу воздействия на общественное здравоохранение. Исследования показывают, что когда у нас более разнообразная рабочая сила врачей, между пациентом и врачом возникает больше понимания и доверия. Если у врача есть понимание культурного опыта пациента, его культурного происхождения, жизненного опыта. Особенно, когда речь идет о расизме или дискриминации или других аспектах их жизни. Это может помочь в отношениях между врачом и пациентом. Это очень просто. Если когда-либо и было место, где нам нужна чистая меритократия, чтобы наиболее квалифицированные люди получали работу, так это в медицине. Большинство врачей верит в это, очень немногие готовы это сказать. Доктор Мэрилин Синглтон, одна из них. У нее есть статья в Вашингтон-Пост под названием «Я чернокожий врач, и я потрясен обязательным обучением скрытым предубеждением». И мы рады, что она присоединится к нам сегодня вечером. Доктор Мэрилин Синглтон, большое вам спасибо, что пришли. Вы уже давно занимаетесь медицинской практикой. Спасибо, что пригласили меня. О, мы очень рады, что вы у нас есть. Что, по вашему мнению, изменилось в вашей медицинской профессии в последнее время и почему вас это беспокоит? Я обеспокоена. Во-первых, я выросла в то время, когда существовала сегрегация, и мы перешли от чернокожих людей, вынужденных поступать в чернокожие университеты, к тем, где все было полностью открыто. И я смогла поступить в первоклассные университеты, где мои родители не обязательно поступали так. А потом, когда я поступила в медицинскую школу, разнообразие означало группы разных людей по всей стране, разное происхождение и все такое. Все, что мы хотели сделать, это получать хорошие оценки и быть лучшим врачом, каким только могли, и наилучшим образом заботиться о пациентах. Внезапно мы перенеслись вперед, и мы даже не слышали о том, чтобы получать хорошие оценки. Все, о чем мы слышим, это то, что у чернокожего пациента должен быть чернокожий врач. Это так неправильно. У чернокожего пациента должен быть хороший врач, и это то, чего хотят все пациенты. И, конечно же, чернокожие пациенты этого не хотят. И вы, поверьте мне, если вас отвезут в отделение неотложной помощи. Вы же не хотите, чтобы пациенту пришлось искосо смотреть на этого врача и думать, это один из тех злых белых дьяволов. Или это хороший врач, который позаботится о моей ножевой в живот. И это так неправильно, и на это давят люди. И мне не нравится демонизация моих коллег, с которыми я работала годами, спасала жизни пациентов, заставляла их приходить ко мне за советом о том, как что-то сделать. И вдруг я не должна им доверять. Они не должны мне доверять. Неужели я вдруг превратилась в глупого чернокожего человека? Все полностью перевернулось с ног на голову. Было время, когда чернокожие люди считались неподходящими для этой задачи, для этой работы, и не могли быть профессионалами, не могли быть врачами. И мы ими являемся. Мы умные. Мы такие же, как все остальные. И вдруг белые врачи оказываются теми, вокруг кого царит злая аура. И мы ожидаем, что чернокожие пациенты тогда захотят доверять этому врачу, а это Холкомп. что чернокожему пациенту нужен чернокожий врач. Во-первых, этого никогда не может случиться. Врачей не хватает. Как вы могли сопоставить этих людей? Что происходит, когда вы попадаете в чрезвычайную ситуацию? И, честно говоря, я, как анестезиолог, сталкивалась со многими чрезвычайными ситуациями. Я работаю врачом уже. Мне неприятно это говорить 50 лет. И пациенты смотрят на вас. И много лет назад все они задавались вопросом, достаточно ли вы взрослые, чтобы знать, как это сделать? И они задавались вопросом о вашей компетентности. И это неправильно уделять так много внимания расе и возвращать то внимание, за которое мы боролись столько лет, чтобы уйти. Смотреть на людей как на личности, их таланты, их индивидуальность, их сострадание, а они стирают это. И это просто неправильно, это преступно. Почему вы один из такого ничтожного меньшинства практикующих врачей, готовых это сказать? Я думаю, что это повторялось уже много раз. И я уверена, что вы бывали на этих собраниях, где все думают об одном и том же, но никто не хочет произносить это вслух. И отчасти это связано с тем, что происходит в медицине во всем мире, что сейчас у нас частная практика только у 47% врачей. Таким образом, вы видите, что 53% врачей работают по найму или работают в одной из этих крупных систем здравоохранения. Они боятся. Они боятся потерять работу. И их трудно винить. Когда вы занимаетесь частной практикой и заботитесь о своих пациентах ради себя, вы можете говорить все, что хотите. И ваши пациенты, когда они любят вас, они любят вас. И им все равно, какого вы цвета. Они просто рады, что вы хорошо к ним относитесь. Благослови вас, Господь, за то, что вы это сказали. Это звучит очевидно, но когда вы один из немногих людей, готовых это сказать, мы действительно благодарны вам за вашу готовность это сделать. Доктор Мэрилин Синглтон, я ценю это. Спасибо вам. Худший мэр, вероятно, в истории человечества Лори Лайтфуд баллотируется на выборы. Она так кто наняла тысячу котов для борьбы с проблемой правильных крыс в Чикаго. Трейс Галлахер следит за всем этим и сейчас присоединяется к нам с обновленной информацией. Привет, Трейс. Привет, Такер. Итак, избирательные участки в Чикаго закрыты и сейчас идет подсчет досрочных бюллетеней. Мы говорим примерно о 240 бюллетенях. Пока что это, похоже, очень тяжелая ночь для действующего мэра Лори Лайтфуд. Сейчас у нас подсчитано 73% досрочных голосов, а Пол Валис, бывший генеральный директор Чикагской государственной школы набрал 36% голосов. Теперь Валис получил одобрение профсоюза полиции. Он позиционирует себя как кандидата на борьбу с преступностью. На втором месте у вас Брэндон Джонсон. Он нынешний комиссар округа Кук и бывший школьный учитель, которого поддерживает Чикагский профсоюз учителей. Сейчас он набирает около 20% голосов. И на третьем месте Лори Лайтфуд. У нее чуть меньше 16%, и на самом деле дела у нее идут не очень хорошо. В последние недели в всплеск Брэндона Джонсона попал в заголовки газет, потому что это было так неожиданно и так быстро. Но это в первую очередь касается преступности, потому что даже Чикаго устало от роста насильственных преступлений по всей территории Чикаго. Поэтому как только будут подсчитаны досрочные бюллетени, они перейдут к остальным голосованиям. Но помните, что это может занять некоторое время, потому что если один кандидат не наберет более 50% голосов, второй тур выборов состоится 4 апреля. А это значит, что это может продлиться несколько недель. Мы должны знать, что подсчитав 73% процента досрочных бюллетеней, теперь мы можем сказать вам, что Пол Валис примет участие в этом втором туре. Пройдет ли Лори Лайтфуд во второй тур, еще неизвестно. Так что она известна тем, что танцует в неловкие моменты. Похоже, что Лори Лайтфуд, скорее всего, не будет танцевать сегодня вечером, потому что она может даже не пройти в следующий раунд. Мы будем продолжать подсчет, мы будем продолжать сводить таблицы и свяжемся с вами с результатами. Такер. Трейс Галахер неизменно приносит хорошие новости. Таких не так уж много. Спасибо вам. Можете не сомневаться. Лори Лайтфуд переизбрали. Вам действительно нужно переосмыслить систему. Что бы это было? Ужасно. Так что если вы хотите управлять страной, очевидно, вам придется стереть ее историю, такую известную, как любое представление о том, что было раньше и тогда будущее за вами. И именно поэтому они разрушают памятники нашему прошлому. В Нью-Йорке снесли статую Тедди Рузвельта, величайшего из всех американских президентов, самого популярного. Она стояла там много лет, а теперь ее нет. Совершенно верно. Итак, теперь проснувшиеся сумасшедшие в Пентагоне решили осквернить самое большое и значимое кладбище Америки, Арлингтонское национальное, прямо напротив Вашингтона, округ Колумбия, и снести мемориал погибшим в гражданской войне. Крис Бетфорд, исполнительный редактор общества здравого смысла. Такая вдумчивая и интересная статья о том, что происходит и что это значит. Он присоединяется к нам сегодня вечером. Крис Бетфорд, спасибо вам. Так что я не уверен, что смогу как-то улучшить то, что вы написали. Резюмируйте это для для нас, если хотите. Прямо сейчас они пытаются снести памятник в Арлингтоне, посвященный погибшим на войне конфедератам. Это не памятник победе. Это не памятник с надписью «Восстань снова! Эта война грядет». Это памятник примирению. Это погребальный памятник, который стоит над могилами людей, в том числе архитектора и ряда других погибших на войне конфедератов, которые похоронены там, в Арлингтоне. Это то, что символизирует мир. В его центре изображена женщина в мантии, держащая лавровый венок, увенчанный ветвями, а также лемех плуга, который символизирует битье наших мечей под лемехом плуга. Теперь под этим изображена заморозка, центрированная Афиной, круговая заморозка, на которой изображены южане, откликающиеся на призыв к войне. Это то, с чем у критиков проблемы. На ней действительно изображена романтизированная идеализированная версия Юга, но она по своей сути является памятником этому примирению. И это произошло в очень сложный период времени. Если мы думаем, что 2020 год был сложным, то период после Гражданской войны, когда около 2% американского населения отдали свои жизни в битвах, был чрезвычайно напряженным и сложным. В течение десятилетий и после этого конфедератам даже не разрешалось, даже семьям не разрешалось ухаживать за могилами павших. Но Америка на самом деле прошла через то, через что большинство стран никогда не проходят. Они пережили гражданскую войну, и 30 лет спустя, когда они закончили тем, что сражались бок о бок в испано-американской войне, эта взаимная привязанность возродилась. И сердца смягчились, и люди, которые сражались с обеих сторон, потянулись друг к другу и сказали, «Мы собираемся попытаться. Соберитесь вместе и постройте что-нибудь для примирения». Теперь люди, которые построили это, дочери конфедерации, Знают, что это была не идеальная страна. Ни одна из них не могла голосовать в тот период. Оставалось еще много проблем, с которыми нам предстояло справиться. Но собраться вместе в этой сложной истории, это то, что нам важно помнить. И разрушать ее очень простодушно. Как порочно поступать так с кладбищем 150 лет спустя? Это там. Очень быстро. Есть ли какой-нибудь способ остановить это стирание американской истории? Это ведь не их дело стирать, не так ли? Я думаю, что есть такой способ. Конгресс предоставил Пентагону возможность стирать эти вещи, но они говорят о названиях баз и дорогах. Такие вещи, как Орлендерс, Франктонское национальное кладбище подпадает под юрисдикцию комиссии США по изобразительным искусствам. Это часть кладбища. Это гражданская архитектура. Это то, что военные, хотя они хотели бы смести власть бульдозером, на самом деле должны делать, может быть, отойти на второй план. Да, вы не можете осквернять кладбище. Извините. Мне все равно, кто там похоронен. Крис Бетфорд, спасибо вам. Я ценю это.